Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе девятый вариант из сборника Ященко уг 2023 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Прежде чем начнем, хочу попросить, не забывайте про подписку, не забывайте про колокольчик, не забывайте про лайки под видео. Ну, если, конечно, у вас видео это устраивает, вам понравилось и вы хотите продолжение подобных выпусков. Давайте посмотрим основные Условия для первых пяти заданий. У нас есть формат А0, соответственно, он делится каждый раз на две части. То есть, А0 вот мы поделили, получили два листа А1 формата. А1 поделили, получили два листа А2. А2 поделили и так далее. До, соответственно, ну, в данном случае до А6. Что дальше надо из условия знать? Ну, соответственно, ширина формата следующего, она получается равна половине длины, соответственно, предыдущего формата. Если вот у нас длина А0, вот она, то ширина А1, как мы видим, в два раза меньше. А вот длина а первого соответствует ширине а нулевого, то есть ширине предыдущего. Ну и вот, соответственно, дается таблица, надо установить кто есть кто. Понимаем, что чем меньше цифра, тем больше листочек. Самая большая у нас длина вот здесь. Соответственно, это А3. Следующая длина у нас вот здесь. Это, соответственно, А4. Следующая длина вот здесь. Это уже будет А5. Ну и самый маленький вот у нас. Это А6. Далее надо расставить просто эти цифры. То есть у нас получается троечка. У нас получается, сказал троечка, написал двоечку. Это я могу, это я умею. Так, троечка, потом двоечка, соответственно, четверка и единица. Вот ответ на первое задание. Дальше, сколько листов формата бумаги 5 получится из одного листа А нулевого? Что для этого нужно сделать? Можно, конечно, вспомнить арифметическую прогрессию, но, по-моему, гораздо проще просто расписать. То есть, вот А 0 превратится в два листа А первых. Каждый лист превратится, а первый, в 2, а, четвер... а вторых, соответственно, 2 на 2 получается 4. То есть 4, а вторых. Дальше, понятно, будет 8, а третьих. Дальше будет 16, а четвертых. Ну и на выходе мы получаем 32 листа, а пятых. Поэтому в ответ пойдет, конечно же, 32. Далее. Найдите длину большей части листа формата бумаги А2. Если, ну, и дайте в миллиметрах. У нас с вами в таблице представлен самый большой А3. Как получался А3? То есть, вот, был формат А2, листочек у нас. Мы его поделили и получился э, формат А3. При этом А3 в табличке это 420 на 297. То есть, вот здесь у него 420 вот здесь у него 297. Ну, понятно, что тогда наибольшая длина формата А2 это 297 умножить на 2, что в свою очередь дает 594. То есть 594 миллиметра это длина наибольшая формата А2. Дальше. Найдите площадь листа бумаги формата А3. Опять же, что тут нужно понимать? Мы, конечно, можем у нас А3 есть, посчитать, просто умножить одно на другое. это ошибкой, в принципе, не должно быть. Но гораздо проще посмотреть вот это условие. У нас а нулевой один квадратный метр идет. При этом из а нулевого мы уже с вами посчитали, получается 8 листов а Поэтому если мы этот 1 квадратный метр поделим на 8, то мы получаем, соответственно, площадь формата А3. При этом надо в сантиметрах. То есть метр квадратный надо представлять в сантиметрах. Это 100 сантиметров умноженное на 100 сантиметров. Потому что у нас площадь рассматривается. И, соответственно, если это поделить на 8, мы уже получаем в сантиметрах квадратных площадь формата А3. Ну, что у нас там? 10 тысяч делится на 8 и получается 1250. То есть вот он у нас ответ. Дальше. Бумагу формата опять упаковали в пачки по 500 листов. Найдите массу пачки, если известно. Так. Масса бумаги площадью 1 квадратный метр 80 грамм. То есть у нас А нулевое по массе получается 80 грамм. Хорошо, что мы с вами будем здесь делать? По-хорошему, здесь надо немножечко пропорции составлять. То есть, если у нас один квадратный метр, это 32 листа А5. Ну, потому что А нулевое было, это 32 листа А5. То мы можем, соответственно, написать, что 32 листа А5 это один квадратный метр. При этом 500 листов опять, то есть мы посмотрим, сколько квадратных метров будет 500 листов то есть в пачке. Это x квадратных метров и простейшая пропорция, то есть чтобы найти x, надо 500 умножить на 1, то есть крест на кресты, и поделить в данном случае на 32. Это вот количество у нас квадратных метров. При этом, если у нас 1 квадратный метр, 80 грамм, то, соответственно, чтобы узнать, сколько х у нас в квадратных метрах, в данном случае 532, ну, надо просто умножить на 80. То есть, масса будет равна 500 умножить на 80 и делить на 32. Можно немножко сократить на 8. Здесь 10, здесь 4. Еще раз сократить 2 и 5. Еще раз сократить. Ну, и получается 1210. 50 грамм. Ответ надо дать в граммах, поэтому так и записываем. То есть, у нас в четвертом и в пятом получился одинаковый ответ. Дальше. Найдите значение выражения. Что тут нужно знать? Первое, что любое число в четной степени становится положительным. Ну, если это, конечно, не комплексные числа. То есть, здесь получается просто... 10 тысяч. Ну, потому что нолик и, соответственно, в четвертой, то есть 4 нолика. Здесь получается 100. Ну, а дальше минус 0,3 на 10 тысяч дает минус 3 тысячи. 4 на 100, понятно, дает 400. Ну, и, соответственно, минус 59. Что в таком случае будет? Минус 3 тысячи плюс 400 это минус 2600 и минус 59 это минус 2600. 59. Спокойненько записали. Дальше. Одно из чисел отмечено прямой Надо узнать какое. Ну, мы вот видим, что это от 0,8 до 0,9. 13-11 сразу отпадает, потому что это 1,21, 11 то есть больше единицы. То есть это, скорее всего, либо 8-11, либо 9-11. Тут что надо сделать? Ну, просто посчитать столбиком, причем считать до бесконечности не надо, достаточно до второго знака. То есть вот 8 поделим на 11. Естественно, не делится, добавляем нолик. 7 раз поместится у нас, то есть будет 77, дальше 3, опять нолик сносим, 2а, дальше уже можно не считать. Потому что это уже число 0,72 с копейками. Соответственно, оно меньше 0,8. Следовательно, следующее за ним как раз и получается больше 0,8, но меньше 0,9. То есть это третий вариант ответа. Дальше. Найдите значение выражения. Что тут нужно понимать? Когда у нас идет произведение в степени, то каждый из множителей возводится в эту степень. То есть у нас получится вот так. 3 в 7, соответственно, на 8 в 5. Ну, мы видим 3 в 7, 3 в 7, там и там сокращаем. 8 в 7, на 8 в 5. В делении показатели степени вычитаются, то есть будет 7 минус 5. Остается 8 в квадрате, что в свою очередь равно 64. Записали 64. Дальше. Решите уравнение. Это не полное квадратное уравнение. Конкретный тип решается просто. Мы x выносим за скобку. То есть x вынесли. В скобке осталось 5х минус 8. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. То есть, либо 5х минус 8 равно 0, ну или, соответственно, х равно 0. В первом случае, ну, мы уже нашли ответ, это х равно 0. А во втором случае мы получили линейное уравнение, которое решается делением на коэффициент при х, то есть на пятерку. Ну, в данном случае это 1,6. Вот два наших ответа. В ответ необходимо указать больше из корней. Ну, понятно, что 1,6 больше, чем 0. Дальше. В каждой 20 банке есть у нас приз. Надо найти вероятность того, что не найдет приз. Как это сделать? Необходимо количество банок, в которых нет приза. То есть, ну, если в каждой 20, то есть в одной из 20 есть, то в 19 из 20 нет. Ну, и поделить на количество банок, то есть на 20. 19 делить на 20 это 0,95. А вот, в принципе, достаточно быстро и легко решается это задание. В 11 необходимо установить соответствие. Тоже очень простое задание. Почему? Потому что все представлены различные функции. Под пунктом А у нас представлена квадратичная функция, графиком которой является парабола. А парабола тут одна, она под третьим номером. Под «b» представлена обратная пропорциональность, графиком которой является гипербола. А гипербола у нас представлена только под номером 1. Ну и под пунктом «v» у нас представлена линейная функция. Графиком линейной функции является прямая, она идет под номером 2. Поэтому 3, 1, 2 соответственно наш ответ. Дальше. Площадь треугольника можно вычислить по формуле. Соответственно, пользуюсь этой формулой, найдите «b». Самый простой вариант начало начала выразить B. Мы видим, что B у нас на 4R делится, поэтому S на 4R будет умножаться. То есть мы делаем противоположное действие. B на A и C умножается, соответственно S на A и C будет делиться. Все, дальше просто подставить. То есть у нас есть 84, у нас есть 4, у нас есть R это 65 восьмых. И все это хозяйство делится, соответственно, на 13 и на 15. Ну, можно немножко посокращать. Останется 2, останется 42, останется 4 и останется 5. 4 умножить на 5, соответственно. Хотя, да, сократитель из меня еще тот. Давайте мы немножко вернемся. С арифметикой бывает я, к сожалению, косячу. И здесь не исключение, поэтому не будем торопиться, посмотрим заново. Вот у нас двоечка получилась. 65 сокращается на 13, конечно же, это будет 5 и 1. Дальше у нас с вами сокращается на 5, да, получается... Так, здесь 84 было. Здесь остается 3. 42, да, все-таки получается. А вот 42 делить на 3 уже будет 14. И в этот раз правильный ответ. Никогда не торопитесь. Дальше укажите решение неравенства, которое... Ну, соответственно, неравенство, которое не имеет решения. Что тут нужно понимать? Вот х в квадрате само по себе число всегда неотрицательное, То есть это 0 либо плюс. Если вы прибавите еще и 78, вы однозначно число получаете положительное, что бы вы ни делали. И вас спрашивают в первом, положительное число больше нуля. Так положительное число больше нуля всегда. Значит решением вот этого неравенства было бы r, то есть все числа. А вот здесь положительное число меньше нуля. Может оно быть меньше нуля? Нет, оно быть не может. Поэтому второй был бы правильным ответом. Дальше. Известно, что на высоте 2205 метров давление составляет 550. За каждые 10,5 метров давление уменьшается при подъеме на 1. Соответственно, надо узнать на 2520 метров, какое же будет давление. Для начала узнаем, насколько вот у нас должно измениться. То есть, 2520 минус 2205, это мы узнаем, на сколько метров мы поднялись. Если мы поделим на 10,5, мы узнаем, сколько раз вот это изменение давления по единице произошло. Ну что тут получается? 315 мы делим на 10,5, это 30. То есть на 30 у нас давление изменилось. Раз мы поднимались, то оно падало. Соответственно, на 30 оно уменьшилось. Поэтому из 550 мы 30 вычитаем, получаем 520. Это, соответственно, уже ответ. Дальше. На гипотенузу АВ прямоугольного треугольника опущена высота. Данные отрезки гипотенузы найдите высоту. Для этого существует формула. Гипотенуза у нас делится вот на отрезки. И высота в прямоугольном треугольнике, приведенной к гипотенузе, есть среднегеометрическая отрезков, на которые она делит гипотенузу. Среднегеометрическая в данном случае это корень из произведения. То есть просто... 7 на 28 под корнем. Ну, тут получается 144, а корни 140, точнее, не 144, опять обсчитался, 196. Корни 196 это 14. Записали. Дальше. Радиус окружности, вписанный в равносторонний треугольник, 15. Найдите высоту. Вообще, центр вписанные окружностью в любой треугольник он лежит в точке пересечения бисектрис. Но у нас дан с вами равносторонний треугольник. В равностороннем треугольнике медианы высоты и бисектрисы это одно и то же. При этом у медиан есть свойство, что точкой пересечения они делятся в отношении 2 к одному. То есть вот центр окружности будет делить высоту, ну и бисектрису в данном случае, в отношении 2 к одному. Если нам говорят, что радиус вписанный 15, то соответственно радиус описанный, кстати, в данном случае, был бы 30, ну а высота была бы 30 плюс 15, то есть 45. Дальше. Основание трапеции 5 и 9 найдите больше из отрезков, на которые среднюю линию делит одна из диагоналей. Что нужно понимать? Дело в том, что в, таком, в такой интерпретации у нас диагональ делит на две средних линии для треугольников. То есть, вот у вас треугольник один получается. И соответственно вот этот отрезочек, это средняя линия в нем. А средняя линия в треугольнике, она равна половине стороны, которая на параллель То есть, 2,5. Вот у вас другой треугольник. И соответственно, вот это в нем средняя линия. И она равна половине его стороны. То есть, 4,5. Ну, а нам надо найти больше из отрезков. Понятно, что это будет 4,5. Дальше. Данная кличчатая бумага размер клетки 1 на 1. То есть мы уже ни на что домножать не будем. Это очень важно. Надо найти площадь параллограммы. Формула вычисления площади параллограммы это сторона на приведенную к ней высоту. В данном случае высота, вот она, она будет падать к продолжению стороны. Ничего в этом страшного нет. Главное, сама сторона две клетки. То есть не считайте вот это. Именно две клетки. но ну, а высота у нас с вами 5 клеток. В таком случае площадь вычисляется как 2 умножить на 5, это 10. Десятку записали. Дальше. Какое из следующих утверждений верное? Существует квадрат, который не является прямоугольником. Нет, любой квадрат является прямоугольником. Если в параллелограмме две соседние стороны равны, то этот параллелограмм является ровным. Да, абсолютно верное утверждение. Дальше. Все диаметры окружности равны между собой. Тоже абсолютно верное утверждение, поэтому ответ у нас будет 2 и 3. Двадцатое. Решите уравнение. Что тут нужно понимать? У вас дан 1 квадрат, два квадрата. То есть числа заведомо не отрицательные. То есть либо 0, либо положительные. И их сумма должна равняться нулю. Как только хотя бы одно из них будет не ненулевой, сумма их не получится 0. Поэтому такой вариант возможен только тогда, когда эти числа одновременно равны нулю. Раз одновременно, то у нас с вами получается система. То есть 2х минус 15 равно 0 и под знаком системы. Первое это неполное квадратное уравнение. Решается легко. Мы 25 переносим и находим корень. То есть мы получаем плюс-минус корень из 25 это 5. Второе можете решать через дискриминант. Можете по виета как удобнее. По Виетта тут вот сумма корней минус 2, произведение минус 15. То есть корни минус 5 и 3 подбираются достаточно легко. То есть здесь получается минус 5 и 3. И вот у нас система. Ну и смотрим, какое число есть и там, и там. А там у нас есть с вами число минус 5. Соответственно, ответом у нас будет минус 5. Дальше. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 34 км в час. кеме. Вторую со скоростью 51 км в час. Найдите среднюю скорость. Ну вот давайте, пусть у нас весь путь, 2с мы обозначим, это весь путь. Нам говорят, что первую половину пути он проехал со скоростью 34 км. То есть, время, затраченное s на 34 часа. Вторую половину, то есть, опять же, s, он проехал со скоростью 51. То есть, вот затраченное время, часах. Чтобы найти среднюю скорость, надо весь пройденный путь, то есть, 2s, поделить на все затраченное время. То есть, здесь 34, здесь 51. Ну, остается привести к общему знаменателю. Здесь умножить на 3, здесь на 2. Получается 2s делить на 5s, 2 на 3 и на 17. Мы число делим на дробь, соответственно, дробь переворачивается. Поэтому 2 на 3 на 17 уйдут в числитель, 5s останется в знаменателе. s, естественно, сокращаются. 2 на 2, 4 на 3, 12. 12 умножить на 17, сколько это будет? 170 до да, 34, это 204. И 204 мы делим на 5, то есть получается 40,8 километров в час. Вот у нас средняя скорость. Дальше постройте график функции. Так, что у нас есть? У нас есть модуль. Поэтому, если все, что находится под модулем, не просто x, а все, что находится под модулем, просто в данном случае там только x больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, как будто вот скобки были, они убираются и все, то есть не меняя знаки x на x это x в квадрате, плюс 2x минус 3x это минус x. Если же подмодульное меньше нуля, то он раскрывается с противоположным знаком, то есть вместо модуля x у нас будет минус x. x на минус x это минус x в квадрате, минус 2x минус 3x это минус 5x. То есть нам надо нарисовать вот такой вот график. Найдем вершину параболы для первого случая. Напоминаю, что вершина параболы находится, абсцисса вершины параболы, то есть координата x как минус b делить на 2а. У нас коэффициент b это коэффициент при х, то есть он минус 1. Коэффициент а, коэффициент при х в квадрате тоже единица. То есть мы получаем 0,5. Подставим эти 0,5. То есть получается 0,5 в квадрате минус 0,5. Это минус 0,25. Аналогично для второго случая. То есть вершина у нас будет минус минус 5 делить на 2 на минус 1. То есть получается минус 2,5. И подставим минус 2,5 во вторую параболу. Там у нас минус 6,25 получается плюс 12,5. То есть это 6,25. Все. Ну а дальше рисуем. То есть у нас здесь должна быть шестерка. На всякий случай. Так, 4, 2, соответственно 0. Ну и вот в принципе минус 1 будет достаточно. И минус 2,5. То есть вот так вот у нас пойдет наша Ликартовая система. Здесь единица, здесь 0. Ну и начинаем чертить 0,5 минус 0,25. То есть, вот здесь будет вершина первой параболы. Ну, возьмите единицу, подставьте. То есть 1 в квадрате минус 1 это будет 0. Соответственно, ставим симметрию. Возьмите двойку, подставьте. 4 минус 2 будет 2. Но вот здесь уже двойку не надо ставить. Почему? У нас чертится парабола при учете, что х больше либо равен 0. То есть, она чертится только вот здесь. Ну, можете взять еще троечку подставить. там 9 минус 6. Ой, минус 3, соответственно, будет 6. И вот начертить параболу. Кому удобнее, рисуйте через таблицу, да и все, не парьтесь вообще. Теперь вторая. У нас вершина минус целых. Минус 2,5, то есть минус 2 у нас вот здесь, минус 2,5 вот здесь. И 6,25, то есть вот она. Подставьте минус 2. То есть минус на минус 2 в квадрате. Минус 2 в квадрате это 4, но с учетом минуса это минус 4. Ну и соответственно плюс 10 это 6. Симметрию поставили. Минус 1 подставим. У нас получается 4. Подставили. Ну и вот, соответственно, наша парабола пошла. Опять же, она идет только до нуля, потому что у нас есть условия. Ну а здесь можно спокойненько начертить там дальше ее. Вот такой конечный график функции. Теперь, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно две общие точки? Прямая y равно m это прямая параллельная оси ох, X, проходящая через ординату m. То есть через координату y равно m. Ну когда две общие точки будут? Когда она пройдет через вот эту вершину. А вершина у нас имеет координату по у 6,25. И когда она пройдет через вот эту вершину? Это у нас, соответственно, минус 0,25. Поэтому это и будут ответы. То есть, минус 0,25 и, соответственно, 6,25. Во всех остальных случаях она будет иметь либо одну точку пересечения, либо три точки пересечения. Дальше. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла прямоугольного треугольника. Окружность BH пересекает стороны а, ПК. Найдите BH. Ну хорошо, давайте нарисуем для начала прямоугольный треугольник с вершиной, то есть с прямым углом, точнее не с вершиной, а именно с прямым углом, конечно же, в точке B. Дальше проведена высота BH, то есть она опять же проведена под прямым углом. И у нас с вами есть здесь какая-то окружность. Ну давайте вот пусть она выглядит вот так, может получиться немножко кривовато, но это в принципе несущественно. AB она пересекает в здесь и пересекает в КА. Надо найти ПК. В чем смысл? Решается очень легко. У вас угол B прямой. Прямой угол всегда опирается на диаметр. То есть, ПК это диаметр. А диаметр у нас окружности дан, он соответственно... А, нет. Нет, в принципе, он дан. Соврал немножечко. То есть, ПК у нас 12. При этом нам необходимо найти БАШ. БАШ это тоже диаметр. Вот, в принципе, все решение. То есть, достаточно легко, надо знать всего лишь одно свойство. Дальше. Точка М середина боковой стороны трапеции МС и МД равны. Докажите, что трапеция прямоугольная. Давайте сразу нарисуем прямоугольную трапецию, чтобы вам было легче осознать. Так, боковая сторона у нас АВ. Ну и здесь, соответственно, СД. Так, М у нас серединочка. Это отметим сразу же себе и проведем вот так. Раз, два. Докажите, что она прямоугольная. Ну, в принципе, что мы с вами здесь можем сделать? А сделать мы можем сначала то, что мы перерисуем рисунок. Потому что я был немножко невнимателен. У нас немножечко по-другому буковки расположены. А именно вот так. А, Б, С, Д. Ну и, соответственно, вот эти тоже между собой равны. То есть уже становится решать немножко легче. Что мы сделаем в таком случае? Ну, в принципе, мы с вами можем опустить перпендикуляр. Давайте мы из М опустим перпендикуляр на DC. В данном случае будет H. То есть пусть у нас MH перпендикулярно. Соответственно, CD. Это мы так построили. Но так как треугольник равнобедренный, DMC, ну DM и MC же равны, то мы получаем, что H это середина, потому что тогда у нас MH высота является медианой еще и бисектрисой. То есть середина CD. В таком случае что получается? Что MH для трапеции является средней линией. Средней линией. Но так как это средняя линия, то AD и CB, основания трапеции, они параллельны MH. Ну и если у нас одна из параллельных прямых перпендикулярна какой-то прямой, то есть H перпендикулярно CD, то и остальные параллельные прямые тоже будут перпендикулярны. То есть AD будет перпендикулярна соответственно, CD и BC будет перпендикулярно CD. Ну а в таком случае трапеция у нас, соответственно, прямоугольная. То есть одно дополнительное построение и задача решена. Дальше. Середина М стороны AD выпуклого четырехугольника равно длина от всех его вершин. Найдите АД, если c 18, а углы Б и С четырехугольника равны 132 и 93 соответственно. Ну, в принципе, хорошо. Что мы с вами будем делать? Ну, давайте. Равно удалена. То есть вот здесь будет 4, здесь будет... Тоже 4. Здесь пусть будет как-то так. Соответственно, у нас же еще окружность выпуклого четырехугольника. Она равноудалена. То есть, если она равноудалена, то мы можем, в принципе, окружность нарисовать спокойно и не париться. Вот, вот так вот. Вот. Такой вот у нас будет рисунок. Раз, там, два, три. Равно удалена. Нарисовали. Здесь А, Б. С, Д и середина М. Но опять же, почему окружность. Точка равноудаленная, то есть от 4, она, соответственно, и появится центром окружности. При том, что С, Д будет вписан. Это вполне себе очевидное условие. То есть БС 18, угол Б132 градуса и угол С 93. Но опять же, раз у нас четырехугольник вписан в окружность, опять из-за то, что равноудалена, то мы можем сказать, что сумма углов А и С 180 градусов. Это свойство любого четырехукольника, который вписан в окружность. То есть угол А это 180 минус 93, то есть 87. Аналогично угол B плюс угол Д в те же самые 180. В таком случае угол Д это 180 минус 132, сколько это? 48. К тому же у нас с вами получается, что треугольники АМБ, треугольник БМЦ, треугольник СМД, они равнобедренные, ну, потому что элементарно а, АМ, БМ, СММД, они равны между собой. Следовательно, мы можем сказать, что угол АБМ а, будет равен углу А, соответственно, те же самые 87 градусов. Аналогично, угол... МСД, это будет так же, как угол Д, те же самые 48 градусов. Следовательно, дальше мы спокойно можем с вами найти угол МВС. Для этого достаточно из угла АБ 132 вычесть, вычесть угол АВМ. То есть 132 минус 87, сколько это там, 13, 45 получается, да? Аналогично мы можем найти угол МЦБ. Для этого надо из угла С вычесть угол МЦД. То есть там 93 минус 48, опять 45 градусов получилось. Следовательно, угол БМЦ, так как два угла по 45, а сумма углов в треугольнике 180, это будет 90 то есть мы получили, что треугольник BMC он прямоугольный и равнобедренный. Поэтому мы спокойно берем его в стороны за x и расписываем теорем Пифагора. То есть x в квадрате плюс x в квадрате равно 18 в квадрате. Ну понятно в таком случае, что x в квадрате равно 18 в квадрате делить на 2 и значит x будет равен сколько там 18 на корень из двух. Единственное можно 18 представить как 9 на 2, Сократить корень из двух. И получается 9 корней из двух. Ну, а наша АД является диаметром для данной окружности. То есть, он в два раза больше. Значит, 18 корней из двух. Вот, в принципе, все решение для данного задания и уже для данного варианта. Рад, что вы посмотрели. Особенно, если вы дотянули до отсюда. Не забывайте, опять же, про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям, если вариант вам понравился, то есть мой именно разбор, потому что разбираю достаточно быстро, стараюсь говорить только нужные и необходимые для решения вещи. До новых встреч, дорогие друзья!